Меня представили, меня зовут Янишевский Антон. Я занимаюсь, ну, у нас много разных проектов, но одно из направлений – это нишевая парфюмерия. И вообще мы изучаем там, историю с запахами, ну я непосредственно, я смотрю, как это влияет на людей, что это происходит с ними, как они сходят с ума, либо восстанавливаются. И сегодня поговорим о аромакологии, непосредственно по процессу, как создаются ароматы, где их берут, из чего их там вытягивают. А аромкология — это непосредственно наука, которая занимается изучением запахов. И только тех запахов, которые влияют на поведенческие формы человека. Потому что запах может быть в принципе любой, но не факт, что ты что-то как-то меняешь свою как бы, форму поведения, хочешь есть, спать, жить или не жить. А какие бывают компоненты вообще, из чего смешивают, с чего добывают? Один из самых сейчас распространенных, популярных историй — это, конечно, химическая. По факту, это производство химпромышленности, которое максимально совершенствуется. Ну, по сути, если вы ходите в какие-то магазины, знаете, где ставят все бутылочки процентов, ну, боюсь, немножко ошибиться, там 90%, ну, много, да, 90 это чаще химическое. Вы слышите запах, вы чувствуете, там он вам нравится, не нравится. Но фактически это никак на вас не влияет. А еще есть компоненты растительные. Это, естественно, различные растения. То есть, это если вы вегетарианец, веган, веган, все, что едят веганы, практически все можно сделать парфюмерию. То есть они как-то с этим зациклены. И продукты животного происхождения. Сейчас мы немножко подробнее рассмотрим, что такое растительное, что такое животное, Какие, как их добывают. Поехали. Так, растительные компоненты. Есть такой способ, как дистилляция. Это такая штука, как вот самогончик или люди, которые занимаются наукой, вообще понимают, что здесь нарисовано. То есть колба непосредственно, посредством чего это происходит? Через, из растительных компонентов вытягивается посредством пара водяного. Пар в себе сочетает при испарении и масло тоже. То есть вот смотрите, здесь у нас... Понятно, водичка, да, кипит, костер, какое-то растение, которое, ну, не все кстати, растения можно тоже заниматься дистилляцией, чаще всего это листья, кора, какие-то да, ягоды, потом это все проходит в другую колбу, которая рождается холодной водой, и непосредственно в последнюю часть, где все расслаивается, эфирные масла поднимаются вверх, их непосредственно в одну топку, потом фильтруют, выстаивают, и остается... Это называют либо парфюмерной водой, либо гидролат. Гидролат очень часто используется в косметологии, потому что в себе тоже несет очень много полезных, хороших как, функций. Далее это выжимка. Выжимка чаще это цитрусовые какие-то э, семена. А раньше были такие большие круги в Индии, вот всякий Египет, я смотреть, как это добывали, э, собирали все вот корочки от растений и ну, натирали максимально, чтобы снимать, и разделяли потом масло и жидкость. Сейчас используют либо механические, либо промышленные прессы. Ну, здесь все понятно, да? Мы как бы закинули сырье, создали пресс, и получаем сырье, которое непосредственно потом фильтруем на масло и на другие там, отходные компоненты. И есть... Э как сказать, шнековая система, это практически так же, как шнековая соковыжималка, куда закладывается сырье, и непосредственно отсюда выходит отход, и все выжимки остаются в отдельном, как бы, который потом перерабатывается. То есть все это сырье, которое изначально собирается, оно еще фильтруется обязательно, расслаивается, и главное, выстаивается там, в течение от месяца там, до полугода. И абсорбция, и мацерация, то есть абсорбция... Чем они отличаются? Мацерация – это когда добавляют еще, все, что я расскажу, температуру, а фактически это одно и то же. Либо это боксы, чаще деревянные, у них есть посередине либо стеклянные пласты, либо из ткани. Этот способ основан на свойстве молекулы запаха проникать в жиры, то есть чаще всего это животное происхождение жиры. То есть, как это выглядит, вот здесь наносит жирочек, дальше бутончики, лепесточки, они там, высыхают в течение 2-3 дней, потом их меняют, меняют, меняют, когда понимают, что кондиция дошла, растворяют в спиртах, долго-долго-долго трясут, расслаивают, и опять же, получается какая-то часть эфирных масел, какая-то часть отхода. Либо настаивают просто в каких-то комбалах и немножко их подогревают. В итоге то же самое. Дальше мы рассмотрим, как животное происхождение добывают. Ну, это такая негуманная вся история, но, как я понимаю, наука крайне негуманная история. Есть такое вещество, которое используется в парфюмерии, как доман. Его добывают вот такое животное, цивета. Кто любит очень сильно кофе, наверное, слышал, это вообще такое вип-животное. То есть она кушает кофе-зерна, потом какает. Потом это все фильтруется, и это получается самый дорогой кофе в мире. Так оно еще производит очень крутую парфюмерную историю. Это производится тоже из фекалий. Животные крайне образованные. Они испражняются в определенном месте, в одном все. Когда они кофе не едут, остальные фекалии берут, их ферментируют. И потом, посредством спиртовой вытяжки, добывают опять такое эфирное масло. Оно с очень стойким запахом он как же ну, дегтярный очень сильный дегтярный запах дальше погнали по животным а, мускус безрогий олень кабарга есть такая то есть у нас в сибири существует у него используют железы они находятся между пупком и как бы детородными органами и в период как бы сношение как, как это называется когда они любят друг друга Брачный период, да. У него выделяется там некое вещество в специальном мешочке, оно похоже на перемолотый кофе. В определенный момент, когда ну, их поставили в красную книгу, что ну, не стоит их как бы, лишний раз убивать, их усыпляли, и вот в этот брачный период просто как бы, вытягивали немножко, ну просто выжимали, можно сказать, с мешочка, а потом отпускали. Либо опять же летальным путем все это дело происходит. Потом также за счет спирта вытягивается, и опять масло. Поехали дальше. Опять животные. Это бобер. А у бобра есть железы, то есть есть как бы яички, а за ними еще определенные железы. Есть такая история, там, бобровая струя, которая очень полезна для здоровья. В Сибири все по этому загоняются. Эти яички отрезают бобру, сушат, потом опять же спирта вытяжка, и мы наносим на себя какие-то прекрасные ароматы, которые на нас влияют по-бобриному. И, кстати, самый, вообще самый гуманный – это амбра, серая амбра чаще. И он называет еще и красная. Красная – это янтарь, это растительное происхождение. Серая – это продукт жизнедеятельности кошелота, Он очень много кушает всяких рыб, всякие, там осьминогов. Потом это у него в желудке перерабатывается, и некоторые неперевариваемые штуки обволакивают специальным ферментом, он их отрыгивает. Там получаются такие камушки, которые плавают очень долго в океане, то есть это в Индии, в Китае. Какая-то часть вносится на берег, какую часть прям собирают, где знают много китов, где они кушают, то есть его добывают. После этого также получается ну, определенный аромат. Кстати, он такой... Есть немножко моря, есть немножко соленистый запах, чтобы тоже было понятно, все животные происхождения это самые стойкие вообще вещи и самые импульсные, те, которые очень сильно влияют на психику. А вот, допустим, мускус, он довольно такой чувственный аромат, то есть сильно неощущаемый он, ну, немножко переживаний добавляет, видимо, брачный период как-то сказывается, то есть. А бобер, кстати, тоже не сказал, как используются эти железы, чтобы защититься запах очень сильной кожи, то есть в момент, когда на него охотятся, пахнет так, что, собственно, не подойти. А химические компоненты это очень большая длинная история, на которой, в принципе, наверное, не 15 минут не хватит. Это больше история к химикам. Я не обладаю этой всей информацией. Я знаю, что. Все истории, которые сейчас идут с животным, их максимально заменяют химическими компонентами. Есть очень большие компании в Англии и Франции, которые непосредственно на сегодняшний день раскладывают любую молекулу и могут даже удалять какие-то ненужные ароматы, которые ну, немножко мешают добавлять другие. И сегодня, допустим, есть такие холдеры, ими собирают даже дым, допустим, дым от паровоза. Ч -ч -ч, собрали. Отводят в лабораторию, там непосредственно все это анализируют и понимают, как воссоздать этот аромат. А, как создают парфюм? В итоге, то есть, вот это мы все видим, это различные эфирные масла, которые непосредственно уже дают возможность там, парфюмеру, человеку, который этим занимается, создавать какие-то ароматы. А, парфюм – это вообще немножко отдельная история, в другую сторону от аромакологии, но по факту... Изначально создается это вот таким образом, то есть парфюмер понимает, как это влияет на человека, что это будет с ним происходить. И это больше история восприятия такая, образного мышления. Вы можете прийти к парфюмеру и сказать, слушайте, ну, там, у меня была ситуация там, в жизни, я чего-то испугался, такие впечатления. И он тебе в итоге готовит пару парфюмов, которые ты слушаешь и понимает, что это та ситуация. То есть он прекрасно понимает, как влияет на вашу психику, что вы хотите там, в тот или иной момент делать. Ну, и сейчас тоже немножко расскажу, из чего это происходит. Опять же, классификация парфюма – это то, сколько содержится эфирных масел то есть в компоненте. То есть, тут очень хорошо понятно, что есть мылодезодорант – это всего лишь 3% эфирных масел, есть одеколон – 5%, есть туалетная вода – 15%, парфюм – до 20% э -э духи и эссенция. Эссенция – это уже непосредственно самая концентрированная маслянистая история, которая очень долго как бы находится на вас, и есть определенная стойкость, там нужно всего капельку пользоваться. А, в, как в парфюме, созданном из разного количества ингредиентов, так и из каких-то определенных, есть такое понятие, как олфактивная пирамида. И... Это некое произведение всех парфюмерных композиций, которые создают в итоге есть, вот этот весь аромат. Есть верхние ноты, есть середина, есть шлейфовые составляющие. Чаще всего цитрус, свежесть – это идет в верхних нотах. Фрукты, древесные различные идут в сердце, ну, держатся примерно там три часа. И самый последний как раз-таки это смолы, мхи мускусные и различные, то есть, компоненты животного происхождения. То, что на нас держится долго, это чаще арабские ароматы, которые могут там даже до двух суток держаться, непосредственно, что там заявляют, что это 8 часов. То есть у парфюма еще есть определенное такое свойство, когда вы наносите на себя в течение двух-трех недель, он может впитаться, и даже потом, после там пару приемов душев, вы все равно излучаете этот запах, потому что он замешивается как бы с вами. Как, куда проникает аромат, здесь такая картинная красинка в разрезе. Когда мы вдыхаем непосредственно вот парфюм, запах, что-то подобное, у нас аромат есть, попадает на обонятельную луковицу. После этого он переходит непосредственно к лимбической системе. Это часть головного мозга, которая отвечает за поведенческие формы, за различные. И есть такой момент, что у человека нет возможности застопорить эту историю, то есть нет никаких функций. То есть ты понимаешь, что слышишь роман, на тебя это сразу влияет. У тебя нет стопа, у тебя нет возможности как-то подумать, ну, такая очень быстрая, четкая реакция. И вот что такое лимбическая система и где, на что это непосредственно влияет. Здесь непосредственно весь мозг. Есть такая история таламус. Вот он, ч -ч -ч, лимбическая система. Таламус непосредственно отвечает за перераспределение... Э восприятия, то есть визуального, слухового, тактильного, все, кроме обоняния. То есть он отвечает за краткоср... быструю память, за виш... высший синтез, то есть впечатление, то есть вы, когда его получаете, за эту, работу, ну, за эту работу отвечает таламус. Дальше миндалина. Вот она находится. Миндалина – это страх, агрессия, некая ну, агрессивная злая импульсивность. Гипоталамус связан с нервной системой э, циклы сна, пробуждения. То есть еда, различные желания. Гипофиз связан с эндокринной системой а за обмен веществ, усвоение. Ну, серьезно. То есть вы можете при определенном там, запахе хотеть больше курс при другом общении хотеть. И гиппокамп – это долгосрочная память. Итак, что все включает... Аромакология, в принципе, на что она в итоге делится, какие бывают, ну, где пользуют так, как бы, эту науку. Есть такое понятие, как аромопсихология. Психологи очень часто гоняют вас в различные состояния и пользуются ароматами, чтобы фиксировать, как якоря. Очень сильные, то есть проводится определенная работа, потом вам либо во время нее идет определенный запах, и а следующий раз, когда вы приходите, вы очень легко входите в то состояние без различных там, гипнотических моментов и все подобное. он применяется квартиры рабочие места очень много в бизнесе то есть какой-нибудь запах кедра он очень круто там дает возможность работать ты начинаешь сосредотачиваться, лимон лаванда вас расслабляет и вы за счет аромат дизайна можете понимать что в вашей спальне пахнет лавандой ладаном вы там засыпаете а в кабинете работаете японцы очень круто променяют историю с ароматным дизайном то есть они в определенный момент я понимают что человек спит у него есть цикл как бы сна то есть примерно ну по биоритмам одинаковый они распределяют определенный запах чтобы вы начинали как бы понимать что все все надо как бодриться бы работать работать работать Аром массажи это опять же действие тех же самых ароматов на расслабление либо на стимуляцию, сама по себе парфюмерия – это непосредственное сочетание, это личное пользование человеком, то есть люди, которые пользуются парфюмерией, они ну, по определенным моментам этим занимаются. Чаще всего это коллекционеры, которые очень хорошо разбираются. Они знают, что им нужно летом, чего не хватает, что им нужно утром, то есть есть люди, которые мешают разными слоями. И вот еще как по опыту по четкому пониманию. Парфюмерий, вот нишевый, работающий работающие на вот, лимбическую систему пользуются больше люди ну, за 30, 30 и выше. Это связано, что в 25 лет у нас как-то начинает немножечко зрение слабеть. Э, история там с чувством, ощущением, а э, обоняние оно очень стабильно, если у вас нет никаких там травмы, если ваш слизистое ну, не пользуется нарушением, ты это начинаешь больше-больше больше ощущать и понимаешь, что это, больше ничего не осталось, как он слушает ароматы, еду не чувствуешь. И аромат маркетинг это непосредственно использование в продажах. У нас, допустим, Макдональдс является основным закупщиком ароматов, но это не вообще не аромат свежести, он очень такой поверхностный с животным инстинктом вы просто проходите мимо и понимаете что да здесь есть как бы Макдональдс как подсознательно то есть хотите есть то есть бургер бургер бургер а, либо есть как аромат маркетинг Максиму есть такой бренд у них во всех Магазины пахнет одинаково, то есть система вентиляции тоже распространяется, вы заходите и понимаете, что вы всегда в одном впечатлении. То есть это помогает заниматься очень классным сервисом, то есть если вас очень круто в одном магазине обслужили, в следующий раз вы можете не заметить, вы под неким таким гипнозом, да, лимбическая система, бах, и пошло. В принципе, как бы... Вся аромакология изначально направлена на возможность манипуляции человеком, возможность продажи. Это больше такая экономическая среда, и все хотят, конечно, там найти какой-то крутой афродизиак, от которого человек просто возбуждается, и можно максимально то есть, делать, что хочешь. Ну, это такая мистика. И спасибо. Насколько реально вот прийти в обычный там, парфюмерный супермаркет или ну, в обычный магазин с парфюмерией и сказать, там я хочу вот такой аромат, чтобы вот, в меня все влюбились. Или наоборот, вот я хочу очень вкусно пахнуть, но чтобы ко мне вообще никто не подходил. Вот, вот прям не изговаривали со мной. Ну, э -э, спасибо за вопрос. Во-первых, если мы говорим о большинстве ну, супермаркетов, где продается это нереально, то есть там все более химическое, это ну, не работает таким образом, это работает больше на вас, вы послушали, классно, я красивая. А во-вторых, парфюм немножко тонкая история, есть как бы исследования, которые ну, показывают, как то или иное влияет, но... Ну, допустим, европейец к вам не подойдет, а узбек подкатит. Такое тоже возможно. Вот, Не могли бы вкратце, допустим, рассказать, как работают, например, духи с феромоном? Ну, по факту, феромон – это маркетинговая история, как афродизиаки. То есть любой, вот как я сейчас… Я даю глубину понять. Растительный компонент, он влияет на… пам-пам-пам… на лимбическую систему, да? То есть… Гипоталамус, он с гипофизом очень сильно связан. И гипофиз идет понятие репродуктивной функции, то есть э, выработку в обменных веществ, ну, тебе надо что-то выделить, короче, в двух словах. А гипоталамус, он отвечает за ну, нервная система, хочешь не хочешь. Ну, то есть по факту. И любая растительная история, она очень сильно влияет. Оно работает на то, что вы слышите, и у вас как бы возникает но желание. то и стоит покупать, да? Конечно, надо подбирать для себя. Это, ну, это немножко другое общение. Мы можем девушку соблазнять, там, пойти на какой-нибудь мастер-класс, там, думать, но аромат является одним из мощнейших историй, когда человек просто может поднимать на тебя глаза постоянно и запоминать тебя по запаху. Вы сами понимаете некую мистику запаха, что там пары любят как слушать, как они друг другу пахнут. Парфюм создает импульс. Животное импульс очень сильный, то есть вообще, и сразу, ну, вас запоминают, вас хотят или не хотят. Ну, то есть, в принципе, тут заявка на Нобелевскую премию, потому что у человека-то система, которая за восприятие выработка феромонов уже несколько миллионов лет вроде как не работает, да? Еще раз. А, дело в том, что мы не воспринимаем феромоны, мы очень далеко отошли от животных, которые их выделяют и... Воспринимают. Мы не собачки немножко. Мы, ну, кто-то да, кто-то нет. А... Ну, как бы никто, нет. Кто -то. Может, кто-то есть, Нет, вопрос не хвоста, вопрос уровня восприятия. То есть... Есть люди, которые живут на определенном инстинкте, то есть просто выживать. Ну, понятно же, о чем я говорю? То есть, Совершенно он... непонятно, Непонятно? Yes. Ну, допустим, вот гастарбайтеры к нам приезжают в город, да? у них нет там понимания э, добиваться чего как делать, реализовываться. Люди творческие, потенциальные, у них немножко другая история. Это говорит о том, что, ну, смотрите, я занимаюсь, и даю слушать людям парфюм, есть люди, которые не понимают, что это такое. Они слушают, есть запах, а есть люди, которые имеют возможность ощущать, у них появляются испарины. Страсть, что-то другое. Это как бы некая чистота человека, умеющего, то есть, ну, слышите, это аромат. А, так вот, у меня немножко глупый вопрос, но все мы помним этот фильм, книгу «Парфюмер». И насколько возможно сделать вытяжку из человека и кто-либо это делал, занимался или обдумывал? Ну, у человека какая-то другая молекула запаха, и невозможно. Невозможно, Точно, невозможно да. Ну, там использовался, видели картинка, да, когда жиром обмазывают. Это, это то же самое, то есть показали, как это выглядит, но это никогда не делали. Чаще все-таки это какие-то железы, а не кожа. Ну, то то есть, есть все, что в этом фильме, это чистый вымысел? Нет, фильм показывает, как это может работать в апогее. Ну, понятно, когда uh -huh. все это, но и он... Расширяет наше возможность восприятия, но не до конца. То есть возможно, то есть когда-то это может произойти, но вот как молодой человек сказал, что уже это отпало что-то там у всех. Ясно. Все. Спасибо. Рома, маркетинг очень интересное направление. И Антон, с вашей точки зрения, насколько этично со стороны вот этих магазинов и, собственно, влиять на наше подсознание и не самостоятельно выбирать, а вестись на поводу у гипофиза и так далее. Ну, это личный наверное, вопрос ко мне. Ну то есть можно вопрос, его отложить, да, чтобы не, успеть? вроде этичности, потому что я считаю, что нужно. Это нормально. У меня друзья в Москве занимаются арома маркетингом. Они поставляют в очень крупные компании ароматы, которые в основном идут из Америки. Нет, ну крайние какие-то случаи, наверняка, есть были судебные процессы какие-то. Нет, угромки. не было, не было. Это очень. То есть, ну, вы все равно изначально получаете импульс, и через какое-то время у вас есть возможность его растормозить. То есть, и это импульс, хотя есть, и вы можете повернуть как бы в пельменную, вспомнить про нее, а можете увидеть как в Макдональдс. И непосредственно любая даже э, ритейловая компания, которая там, перекрестка, что-то подобное, у них все вытяжки с выпечкой направлены на кассу. Mm -hmm. чтобы, это тоже арома маркетинг, Что когда вы заходите, вы хотите позанательно есть. То есть, ну, на это нельзя подать в суд, как бы ты идешь там за шампунем, идешь за хлебом. Спасибо. Все. Мы говорили о том, что есть такое направление, когда описываешь ощущения, и дают нюхать, и дают слушать этот запах, и оно воспроизводится. А, например, вот какое самое необычное ощущение можно воспроизвести таким образом, и можно ли, например, вот вчера видел такую девушку, она там, таких-таких-то данных, вот, можно ее понюхать, чтобы вспомнить, ну вот. Девушку? Или аромат создать под девушку. Да, да, да. Например. Ну, смотрите, вы начинаете описывать, что вы чувствуете. То есть, некий там переживательный момент, потом тепло, хорошо, э, возбудился, перестал возбуждаться детей захотел. но и то есть, через это они работают, парфюмеры. Они воссоздают именно ваше ну, состояние. А самое необычное состояние, которое вот. Ну, есть очень четкие, то есть ароматы холодные. И, ну, когда ты начинаешь бояться, они на миндально непосредственно действуют. Их, ими пользуются, но вот некоторыми по этическим соображениям парфюмеры не пользуются. Во-первых, покупать не будут, зачем тебе парфюм, от которого ты боишься. Но есть определенные свечи, во Франции два чувака делают, от которых они их описывают, что они пахнут... Лесом оборотными, трупами. Чем-то вообще непонятным, но от них прям страшно. Прям страшно. Это такая мистификация некая. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо.